Не так давно вышел трейлер нового анимационного фильма во вселенной Resident Evil под кодовым названием Death Island. Я довольно скептически отношусь к направлению кинематографа этой серии, потому что смотрел большую часть вышедших фильмов. Ни один из них шедевром не является, я бы даже сказал, что все они средние и в основном сохраняют интерес только благодаря уже знакомым нам персонажам. Но увидев Леона и Джилл в одном кадре, уровень моего интереса возрос с коэффициентом 10. Ну как иначе-то фанаты ждали этой встречи около 20 лет. Собственно тогда у меня и возник вопрос, почему серия Resident Evil меня так зацепила, хотя я далеко не фанат хорроров. Сегодня постараемся с вами в этом разобраться, рассмотрим основные игровые проекты. В общем, не буду больше тянуть, давайте начинать. Начну с того, что вселенная Resident Evil является, наверное, самой масштабной вселенной из всех, которые я знаю. Она содержит в себе не только видеоигры, но также и комиксы, анимационные полнометражные фильмы. Конечно, среди всего вышеперечисленного достойных проектов не так много, как хотелось бы. В основном к ним относятся только игры. Но, несмотря на это, вселенная продолжает развиваться. В частности, благодаря своеобразному перезапуску в лице ремейков старых частей. А рассматривать будем только те игры, в которые я играл, потому что про незнакомые мне проекты я рассказать просто ничего не смогу. Могу. Теперь немного о критериях оценивания. После каждого рассматриваемого проекта мы будем заполнять вот такую табличку, чтобы в конце посчитать общий результат. Заранее говорю, что оценивать я буду исключительно по собственным впечатлениям. Если у вас будет другое мнение, то милости просим в комментарии, мне будет интересно его узнать. Начинаем мы сегодня с ремейка второй части. Вообще оригинал считается одной из лучших игр в серии, поэтому ожидания от ремейка были высокими. Оправдала она их или нет, вопрос не ко мне, потому что в оригинал я не играл. Но ремейк мне очень даже зашел. Игра рассказывает истории двух персонажей, которые развиваются параллельно. Вы играете за двух разных героев Леона Кеннеди и Клэр Рэдфилд, исследуете заброшенный полицейский участок в городе Ракун Сити, который заражен зомби-вирусом. По ходу истории появятся еще два персонажа, довольно и Шерри Биркин, за них нам тоже дают поиграть. И у Шерри, и у Ады сюжетные линии шикарные, они интересные, напряженные и ничем не уступающие сюжетным линиям Леона и Клэр. Насчет сюжета в целом, дабы ничего не проспойлерить скажу, что история раскрывает важные детали исследований корпорации Umbrella и рассказывает как вообще началась эта самая эпидемия. Если хотите узнать об этом более подробно, то в описании будет ссылка на мой ролик по этой игре. Но помимо глобального сюжета, тут есть, как я уже говорил, локальный, который рассказывает путь выживание выживания, если можно так выразиться, Леона и Клэр. Сюжетных катсцен не очень много, но их недостаток компенсируется довольно неплохим геймплеем, о котором чуть позже. Сюжетные линии персонажей без сомнения получают от меня плюсы. Это одна из немногих игр, в которую я играл ради сюжета, и пока что ремейк второй части является для меня лучшей частью в серии. Главными действующими лицами игры являются Леон Кеннеди, Клэр Редфилд, Ада Вонг и Шерри Биркин. Каждый герой это прописанный и интересный персонаж, обладающий собственной мотивацией. У Клэр, например, это найти своего брата Криса. Взаимодействие персонажей хорошее, особенно у Леона и Ады. Жаль, конечно, что Леон и Клэр практически не взаимодействуют, но это сюжетно логично. На самом деле, я думаю, вы сами все понимаете, это лучшие персонажи вселенной и это не обсуждается. Клэр и Леон получают от меня сразу два плюса, Леон, ты должен продолжать рота а Ада и Шерри по одному. Теперь немного об атмосфере игры. Многие поклонники серии, в основном те, кто постарше, считают, что ремейк убил всю атмосферу оригинала. Не знаю, насколько это объективно, потому что опять же в оригинал я не играл, но насчет ремейка я могу сказать, что все очень даже неплохо. Полицейский участок, в котором разворачиваются основные события, сделан очень круто. В миру мрачно, в меру напряженно, получилось вполне себе достойно. Тираны, зомбаки, выпрыгивающие из-за угла могут знатно напугать, так что тут тоже плюсик. Ну и насчет геймплея игры. Он здесь такой же, как и в большинстве игр Resident Evil. Бегаешь по локации, решаешь головоломки, убиваешь зомби, бегаешь от тирана. Главной геймплейной частью игры являются головоломки, и сделаны они очень годно, по сравнению с ремейком третьей части, например. Боссфайты неплохие, у Леона это тиран, у Клэр это мутировавший Вильям Биркин, не знаю, что тут еще можно добавить, боссфайты в Resident Evil всегда были сделаны хорошо. От игры не стоит ждать элементов экшена, это обычный сурвайвл хоррор во всех его проявлениях, причем довольно качественно. Так что, как вы понимаете, геймплей игры также получает положительную оценку. Давайте посмотрим, что у нас пока получилось. Ну пока вроде неплохо, идем дальше. Третья часть, а если быть точным, ее ремейк. События игры разворачиваются в уже знакомом нам городе Раккун-Сити, причем история игры развивается параллельно со второй частью. Главными героями в этот раз являются Джилл Валентайн и Карлос Оливейро, и что хорошо, их взаимодействие здесь намного больше, чем у Леона и Клэр во второй части. В целом, сюжет игры не сильно отличается от второй части, за исключением некоторых моментов, ну, во-первых, сюжетная линия здесь только одна, во-вторых, здесь по большей части ты будешь бегать по открытым локациям. Из-за этого, кстати, Неметису дали возможность бегать, у Поворачиваться от пуль, сволочь. Сюжетная игра не такая интересная, как вторая часть Глобальный сюжет особо не двигается, тут упор сделали на локальный Локальный сюжет хоть и неплохой, но я сомневаюсь, что он бы меня заинтересовал Если бы вместо Карлоса и Джилл были бы другие персонажи Тут и сюжетные твисты подвезли, разнообразие здесь тоже хорошее Не знаю, на самом деле глобальный сюжет особо не развивается, но при этом локальный получился хорошим В основном благодаря персонажам, конечно Я люблю эту игру и, чтобы ее не обидеть, поставлю сюжетной части нейтральную оценку если отношение к сюжету у меня скептическое, то ко всему остальному претензий у меня нет Здесь шикарные герои, Джилл второй лучший персонаж вселенной, огонь женщина, харизматичная, умная и вообще люблю ее. два плюса без разговоров Карлос тоже хорош, он является вторым играбельным персонажем, он получился довольно харизматичным, по ходу истории прикипаешь к нему все больше А за его взаимодействие Джилл игре можно просить что угодно, тоже безоговорочный плюс Ну и также стоит упомянуть главного антагониста игры, всю игру нам потихоньку приоткрывают завесу тайны которая с ним связана. Это сделано неплохо, но сам персонаж мне не понравился. Он просто типичный злодей. Примером хорошего антагониста в играх является Хейтем из 3 Ассасина, например. Под конец игры ты вообще начинаешь думать, а что если он прав? А здесь такого нет, тут просто тебе дают персонажа и говорят, что он плохой. Все, не знаю, как было в оригинале, но в ремейке получилось как-то не очень. Что насчет атмосферы и геймплея? Атмосфера в этой игре мне понравилась. Это, конечно, не уровень старых игр, но вполне себе неплохо. Единственное, что сыграло в минус это перенос места действия на открытую локацию в начале игры. Также здесь начинает чувствоваться плавный переход в экшен-шутер тематику, что тоже выбивается из атмосферы survival хоррора. Но так или иначе, я бы поставил плюс, хоть и с небольшой натяжкой. Насчет геймплея, тут кому что нравится. Если вы поклонник оригинала, то вероятно. Вероятно, ремейк вам не понравится. Здесь надо много стрелять, кувыркаться. Как я уже сказал, тут присутствуют элементы экшен шутера Головоломок стало меньше, а те, что есть, обычно очень простые. Проблем с инвентарем почти не возникает, и даже на высоком уровне сложности пройти игру не особо сложно. Кусовщина, кому что нравится. Мне такое понравилось, так что плюсик я поставлю. Давайте еще раз взглянем на табличку и пойдем дальше. Resident Evil 4 Совсем недавно вышел ремейк, который по мнению многих является лучшим среди всех вышедших, по этому поводу ничего сказать не могу, потому что играл я пока только в оригинал, про него сейчас мы с вами и поговорим. Начнем с того, что четвертая часть продолжает историю Леона Кеннеди, он больше не новичок, а подготовленный спецагент правительства США, и блин, как же он хорош. Сюжет Resident Evil 4 начинается через 6 лет после событий второй части. Леон отправляется в Европу, чтобы спасти дочь президента США Эшли Грэм, которая была похищена организацией Los Illuminados. Леон отправляется в Испанию, где происходит большинство событий игры, и начинает свою миссию. Сюжет игры интересный, что для Резидентов не особо часто встречающееся явление. Обыгрывается все хорошо, персонажи интересные, сюжетные повороты неожиданные. Но есть, конечно, парочка проблем, например, взаимодействие с Луисом и Эшли очень мало. Надеюсь, их сюжетной линии расширят. Также диалоги в этой игре кринжовые, но в остальном все на уровне, завязка, кульминация, развязка, сюжетно это одна из лучших игр в серии. Про персонажей могу сказать то же самое, это одна из немногих игр, где даже антагонисты интересные. Про Леона я уже сказал, он просто мега хорош. Put И как и во второй части, он получает сразу два плюса. Про Аду я уже говорил. Женщина огонь, и а ко всему прочему, в этой части ее взаимодействие с Леоном сделано даже лучше, чем во второй. Эшли, хоть она меня и раздражала своим... Все равно она получилась довольно интересным персонажем, в меру капризная, но при этом храбрая девочка. Луис наравне с Адой главный помощник Леона, в оригинале ему уделили чертовски мало времени, но несмотря на это он цепляет своей харизмой. Из антагонистов могу выделить пожалуй только Краузера и Рамона Салазара, особенно второго, сцены с ним можно просто разбирать на мемы. No thanks, bro. Атмосфера в игре потрясающая Музыка заслуживает отдельного внимания Когда на тебя начинают бежать враги Музыка начинает вгонять тебя в состояние безысходности Локации сделаны великолепно К оформлению вообще никаких претензий Все на высшем уровне А вот с геймплеем у игры не так все хорошо, к сожалению Управление в игре сделано как минимум странно Кто играл, знает о чем я И если вы решите вдруг поиграть в оригинал четвертого резика Ну, удачи вам Хорошего настроения и здоровья Также в этой игре отвратительные конкурсы кто и зачем их сюда добавил, не знаю, но это было далеко не лучшим решением. Но зато в этой игре очень интересные загадки и головоломки. Даже пятнашки есть. Я был очень приятно удивлен, потому что в большинстве современных игр головоломки очень легкие. Чтобы, не дай бог, у игрока не возникла с ними проблемы, иначе он бросит игру. А здесь действительно есть над чем подумать. Хоть загадки в этой игре и хорошие, но даже они не смогут залесить мою душевную травму от управления. Прости, игра, тут, к сожалению, минус. Давайте еще раз откроем нашу табличку, посмотрим, что получилось. Resident Evil 5. Игра вышла в 2009 году. Запомните этот год. Именно тогда разработчики свернули не туда, превратив серию интересных по истории survival-хорроров в не особо интересные кооперативные экшен шутеры Я сам недавно только прошел игру, и единственный вопрос, который у меня остался после прохождения, был... Так, это что такое, а? Нет, не подумайте, все не настолько плохо, просто я ожидал немного другого. Сюжетно в игре ловить объективно нечего, есть только один интересный сюжетный поворот ближе к концу игры, но спойлерить не буду. Всю игру ты просто бегаешь от одной точки к другой, разнообразия особого нет, из интересного только сюжетная линия Джилл. Остальное я даже не запомнил, сюжет летит в минус, потому что одна интересная сюжетка не может вывести на себе всю игру. Если пройтись по персонажам, то здесь как всегда все хорошо. Крис, Шева, Джилл, Вескер, все они интересные и и именно из-за них лично я был готов терпеть практически полное отсутствие интересных сюжетных линий. Про Джил и Криса вы и так уже все знаете, это лучшие персонажи вселенной. Насчет Шевы не знаю чем, но у нее получилось меня зацепить. Во-первых, она довольно симпатичная, а во-вторых, она предстает перед нами как верный и всегда готовый помочь товарищ. Мне она понравилась. Ну и конечно же Альберт Вескер. Самый главный антагонист серии, который очень сильно выделяется на фоне остальных злодеев, благодаря своей харизме, своей внешности и благодаря своему интеллекту, а еще он очень круто уворачивается от пуль. Это лучший злодей в серии, поэтому заслуженно получает два плюса. Про атмосферу я не знаю что сказать, она здесь никакая, локации почти одинаковые и делаешь ты на них одно и то же. Музыка тут как в большинстве экшен-шутерах. Сменив направление, разработчики пожертвовали той атмосферой, которая делала серия уникальной. Геймплей опять же вкусовщина, кому что нравится. Игра переквалифицировалась в экшен и от старого доброго survival-хоррора здесь не осталось ничего. Проблем с ресурсами нет, напряженных ситуаций тоже всю игру ты ходишь и тупо стреляешь по всему, что движется, что лично мне особо не вкатывает. Зато в игре отлично сделанный кооператив. Реализован настолько хорошо, что когда проходишь с кем-то, то проблем игры особо не замечаешь. Шестая часть Resident Evil. Апогей, полета не туда. Игра не сильно отличается от пятой части. Сюжет здесь очень странный. Настолько странный, что даже такой каст персонажей, как Леон, Крис, Ада и Шерри, его не спасает. Всего в игре четыре сюжетных кампании. Каждая со своими героями и сюжетными линиями, связанные друг с другом. Спойлерить сюжет я не буду, но, как по мне, он ни о чем. Единственная сюжетная линия, которая меня зацепила, это история Шерри и Джейка. Don't know, don't care. А, ну и боевая сцена Леона и Криса, конечно, крутая. В остальном же, отказавшись от прежних стандартов серии, вектор игры сменился от хоррора к экшен-шутеру уже полноценно. Причем проблема в том, что реализован этот самый шутер геймплей, но очень коряво. У меня постоянно возникали проблемы с управлением, и герой иногда тебя просто не слушается. Но это претензии уже по геймплею. К персонажам у меня претензий нет. Про Леона, Криса и Ада вы уже знаете. Это лучшие персонажи, ради которых я, пожалуй, и терпел всю эту игру. Еще выделил бы Шерри и Джейка. Их история мне понравилась, и взаимодействие у них прописано очень неплохо. Атмосферы в этой игре, хоть и Присутствуют, но это не то Чего мы ждем от Resident Evil От напряжения, чувства страха и безысходности Не осталось ничего Не знаю, может кому-то такие изменения нравятся Но я точно не вхожу в число таких людей Геймплей, как я уже говорил, здесь довольно топорный Играется намного хуже, чем в той же пятой части Хотя движок и ассеты такие же В чем проблема такой кривой реализации Для меня, видимо, навсегда останется загадкой Мне не нравится шестая часть Она далека от в серии Сюжетно она не очень, геймплейная очень кривая И лично я рад своеобразному перезапуску в лице 7 и восьмой части, про которые мы с вами и поговорим, после того как, разумеется, взглянем на промежуточный результат нашей таблицы. Седьмая часть это игра, которая ознаменовала собой перезапуск серии. Большинству игроков, а в частности поклонникам этой вселенной, не понравилось, что вектор игры сменился от хоррора к экшену. Разработчики же в свою очередь прислушались к мнению игроков, за что им огромный респект, и выпустили игру, которая возвращается к стандартам уже полюбившегося нам survival-хоррора. Добавили нового главного героя, на этот раз это не подготовленный спецагент, а втянутый в жуткие события, произошедшие с его женой бывший инженер системотехник Итан Уинтерс. Сюжет игры строится вокруг исчезновения жены главного героя, а также вокруг девочки, обладающей даром превращать всех людей в убийц, людоедов и в целом не особо адекватных. Поскольку Resident Evil 7 была моей первой хоррор игрой, меня с ней связывают довольно теплые чувства. Сюжет игры хоть и далек от идеала, но его вполне можно назвать хорошим. Сюжетные повороты присутствуют, драматические сцены, все логично и все взаимосвязано. Видно, что разрабы выросли в этом плане. История интригует, а благодаря возвращению к истокам жанра еще и пугает. Да, сюжет не идеален, как я уже сказал, но плюс он точно за потому что если в старой части я играл в основном из-за полюбившихся мне персонажей, то тут персонаж незнакомый, и эта формула бы уже не работала. Так что, если вы еще не проходили эту игру и думаете, стоит ли это делать, да, определенно стоит. Помимо главного героя, в игре присутствует еще несколько интересных личностей. Начнем с того, что в этой игре нет злодеев. В том смысле, что нет однозначно плохих персонажей, как это было во всех играх серии. Здесь это именно антагонисты со своей мотивацией, со своими характерами. И даже больше скажу, самые ужасные на первый взгляд герои, на самом деле не такие уж и плохие. Выделить кого-то отдельно тяжело, потому что все персонажи в этой игре по-своему хороши. Но если все-таки попробовать, то я бы, наверное, упомянул Итана, Джека Бейкера и Мию. Каждый из них получает по одному плюсу. И дабы не было вопросов, повторю, что все персонажи игры получились шикарными. Я просто решил выделить тех, кто мне больше запомнился. Атмосфера это то, про что мы забыли с оригинала четвертого резидента, а то и раньше. Но спешу обрадовать, здесь не все очень хорошо. Игра задает нужный тон повествования с самого начала игры. Чтобы жизнь медом не казалась, тебя в первый час закидывают в такие ситуации, в которых знатно сжимается одно место, и здесь все работает как надо. Окружение играет с тобой, погружая в полумрачную беспокойную обстановку. Музыка в этой игре добавляет тебе еще больше острых ощущений. У игры действительно получилось создать ту самую атмосферу survival хоррора которая была в предыдущих играх. И я бы даже сказал, что по атмосфере это, наверное, лучшая игра в серии. Ну и немного насчет геймплея. Тут тоже произошли изменения. Привычная нам формула под названием Resident Evil survival horror от третьего лица переквалифицировалась в survival horror от первого лица. Хороший ли это ход? Вопрос сложный. Кому что на. Нравится. Лично мне, что от третьего, что от первого лица, вообще без разницы. Но что же все-таки по элементам именно хоррора на выживание? Вернулась ли та самая система, когда ты трясешься за каждый патрон, или нам опять подвезли типичный шутер? Ответ... Вернулась, за что большое спасибо разработчикам. Система очень похожа на то, что было в ремейке второй части. Играется все очень круто, удобно и вообще вся игра это пример достойнейшего перезапуска, где каждый критерий получает безоговорочный плюс. Что ж, вот так сейчас выглядит наша табличка. Осталась последняя игра, самая масштабная в серии на данный момент и по сюжету наверное самая лучшая. Давайте потихоньку к ней переходить. Восьмая часть под кодовым названием Village сейчас является самой масштабной частью серии. Она является прямым продолжением истории седьмой части и, как следствие, представляет собой ее улучшенную во всех отношениях версию. Главный герой остался без изменений. Итан Уинтерс вместе со своей женой Мии и новорожденной дочерью Розмари живет спокойной семейной жизнью в Европе. После событий седьмой части прошло три года. И вот вроде бы кошмар на этом закончился, а нет. Просто не понимаю, почему ты так... Розу похищают, и главной задачей Итана становится спасение дочери. Это самая миссия и приводит его в деревню, кишащую разной нелицеприятной нечистью. Задумка сюжета обычная, как и в большинстве игр в принципе. Вопрос в реализации. Получилось ли у разработчиков довести до ума сюжетную формулу седьмой части? Да, получилось. История этой игры уж слишком сильно выбивается из уже привычных нам сюжетов предыдущих частей своим качественным исполнением. Главный сюжетный поворот в игре вызывает восторг и недоумение, потому что когда такое вообще было, чтобы в президентах были интересные сюжетные твисты. Разработчики отошли от привычной концепции с Т-вирусами и бесконечными зомбаками и сфокусировались больше на локальном сюжете, который развивает глобальный сюжет, но при этом не пихает тебе в лицо уже всем надоевшие клише. История этой игры меня зацепила намного сильнее остальных, поэтому сюжет получает от меня сразу два плюса. Главные персонажи игры хоть и остались без изменений, но при этом появилось их последовательное развитие. Итан в этой части нравится мне намного больше, чем в седьмой. Поскольку вектор игры сменился в сторону локальной истории, это дало больше пространства для развития персонажа. Про Криса вы и так уже все знаете. Его сюжетную линию расширили и дали ему больше экранного времени. Жаль, конечно, что из старой гвардии в игре только он. Кстати, думаю не все об этом знают, но Ада Вонг тоже должна была появиться в игре, доказательством чего является этот концепт-арт. Не знаю по каким причинам, но было решено ее вырезать. Очень обидно. Насчет остальных персонажей я бы еще выделил Розу. Ее историю нам рассказывают в DLC. Кстати, советую заценить, дополнение интересное. Ну и, конечно, Леди Димитреску. Про нее, я думаю, вы и так все знаете. Атмосфера в игре хорошая, но, по мне, не совсем правильная. Стиль игры немного изменился, и той самой давящей атмосферы седьмой части здесь нет. Однако это все довольно субъективно и зависит от личных предпочтений. Геймплей в игре это улучшенная версия геймплея предыдущей игры. К нему претензий нет никаких. Не вижу смысла про него что-то рассказывать со времен седьмой части он особо не изменился. С основными играми мы с вами закончили, давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, в целом, смотря на итоговый результат, можно сделать вывод, что игры серии держатся примерно на одном уровне, за исключением пятой и шестой части. Лучшими по сюжету у нас вышла четвертая и восьмая часть по два плюса у них, по персонажам у нас везде все одинаково хорошо, атмосфера и геймплей в некоторых частях проседает. В сумме мы рассмотрели 7 проектов, сюжет у нас набрал семь плюсов. Хороший сюжет четвертой и восьмой части компенсировал недостаток в пятой и шестой, персонажи 39, самый стабильный пункт, атмосфера 5 и геймплей 4. Эти показатели основаны исключительно на моей субъективной оценке. Так чем же цепляет серия Resident Evil? На самом деле я не могу на этот вопрос ответить за вас. У каждого свое мнение, кто-то вообще может быть в корне не согласен с тем, что я сегодня рассказал. Я могу ответить за себя. Вселенная Resident Evil цепляет меня в первую очередь персонажами. Ради них я готов терпеть абсурдные тупые сюжеты, геймплей и полное отсутствие атмосферы. Недаром этот пункт набрал у меня 39 плюсов. Собственно, именно по этой причине я и жду новый анимационный фильм, который выйдет этим летом. Безусловно, персонажи это не единственное, что может зацепить. В своих последних проектах разработчики также поработали над сюжетом. И если раньше от резидентов мы не ждали ничего интересного в плане истории, то сейчас даже люди незнакомые со вселенной потихоньку начинают ее изучать. Сегодня мы обсудили лишь часть того, что я хочу вам рассказать. Следующий ролик будет посвящен анимационному фильмом серии потому что они тоже входят в канон на этом будем заканчивать спасибо всем кто досмотрел ролик до этого момента играйте в хорошие игры делитесь своим мнением в комментариях а я на этом с вами прощаюсь удачи до следующего ролика